Вовочка, почему ты стал так плохо учиться? В чем дело? Может, у тебя проблемы в семье? Расскажи, не стесняйся. Да нет, Марья Ивановна, тут дело в другом. В чем же? К нам приезжал в гости дядя. Он рассказал мне о том, что в школе плохо учился, а потом стал бандитом. Ну вот видишь. Да, но сейчас-то он олигарх. <звы> Вовочка, как прошел твой день в школе? Как в передаче давай поженимся? Как это? А так. Сегодня у нас есть пара. Вовочка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу искать сокровища на дне моря, дружить с налимами и тигрицами и летать с журавлиным клином. Что же это за профессия такая? Как она называется? Президент России. Вовочка, зачем ты наклеил на тетрадь фотографию отца? А мне учительница сказала, что хотела бы посмотреть на того дурака который помогает мне делать домашнее задание. <решит> На уроке. Дети, почему мы сначала видим молнию, а потом слышим гром? Кто ответит? Ну давай, Вова. Потому что глаза находятся впереди ушей.